Всем привет! Сегодня мы будем заниматься э, игрой японские грешники, <смех> японская локализация Seven Deadly Sims. Чем мы здесь будем заниматься? Ну, в принципе, это новое начало у нас, продолжается наша история, сага в нашем аккаунте, нашем канале. YouTube, и чем я занимался во первых сегодня у нас 4 января а значит новый год уже прошел но рождество у нас еще не приходило и таким образом у нас получилось что в принципе с рождеством я могу уже поздравлять потому что она если я правильно помню 7 числа я особо праздники не праздную поэтому в этом плане я не особо осведомлен. Напишите в комментариях, какого числа у нас Рождество. Будет интересно почитать. Ну, также с наступающим. В общем, в любом случае, скоро, там, первую-вторую неделю у нас точно должен появиться этот праздничек. Также у нас за время невыхода новых видосиков, я вам немножечко отравиться, серьезно, что я слег на три дня. Вот так. Поэтому... Поэтому видосики так часто не выходили. Ну, сейчас более-менее я отошел уже от этого, хотя немного живот все таки побаливает. Ну, ладно. В принципе, это уже не мешает мне сос сосредоточиться на видосике, которые я сейчас записываю. И это уже хорошо. Чем я занимался на аккаунте все это время без выхода видосиков? Ну, как я и говорил, я занимался всякой муторной дребеденью. Я занимался фармом кристаллов. Ну, то есть, что-то там получалось выбить и так далее. Зафармил и потратил 180 кристаллов минус 10 билетиков. Это у нас ну, около 5 прокруток я сделал кристаллами. Вот так я бы сказал. Ну и еще одну прокрутку билетами. И у меня получился следующий результат. У меня 2 демона Мелиодаса новых. Потом покажу чуть позже. Все остальные персонажи мне в принципе не выпали. Я за Сриэлей еще очень топил, чтобы он мне выпал, но что-то как-то не выпал. Да и здесь сами обратите внимание, ни один персонаж без повышенного шанса не представлен. То есть повышенного шанса здесь вообще нет. Ну еще я вот этот Амриэль, по-моему, или как его тот зовут, в общем его тоже у меня нет. Неплохой персонаж, второй скилл у него, барьерчик, если я правильно помню, это круто. Почему я хотел себе богов тоже? Ну, во-первых, Сриэль сам по себе прикольный персонаж. Маленький такой персонаж прикольный. А с другой стороны, у них дополнительная пассивка для сцепки персонажей. То есть, в принципе, Лудасиэль, он неплохой. Он ну, дает вот эту вот пассивку, и эта пассивка очень хорошо для демона Людоса идет. Но пока что мне не выпали. <смех> мне пока не выпали. Но не страшно. Не страшно. Также э, я докрутил баннер. А он уже пропал. Он уже пропал. Этот баннер. Больше я его посмотреть не смогу. Жаль-ка, жаль Здесь, короче, был баннер, э, который мне позволял крутить э, билеты. Билеты, которые за логин сдаются. И за эти билеты можно было получить персонажей 80 уровня. Ну, в принципе, откуда у меня получились вот эти персонажи 80 уровня? Собственно, из этого баннера. И таким образом у меня аккаунт уже стал, ну, более-менее играбельным. У меня здесь Хоук, у меня здесь Бан. В принципе, неплохо. Артурчика я взял с последнего. То есть я долго думал, кого мне взять. Но потом я подумал, почему бы не взять Артура. Я им довольно часто буду играть, а Артур плюс Демон Мелиудас, в принципе, неплохо син синергируют. Неплохо синергируют, почему? Потому что у нашего Демона Мелиудаса, нового, вот этот вот скилл, это Амплифай. Амплифай это увеличение урона на 30% за каждый баф на данном персонаже. Если я правильно помню, Амплифай же это... Может быть не Amplify, пофиг. В любом случае, скилл сам по себе, я знаю, что он делает. Плюс 30% за каждое усиление на персонажа. И таким образом, мы гарантированно повышаем себе э, данным персонажем, Артуром. Э, в принципе, статы повышаем, это однозначно. Три бафа однозначно мы даем. Возможно, четвертый баф мы можем дать даже. Неузви... Неуязвимость к этим статусным эффектом вот я вспомнил как это называется ну и с учетом пассивки нашего люди увеличение урона здесь конечно будет бешеная ну и плюс еще с учетом того что он увеличивает на 50 процентов свои статы тут бешеный урон получится даже с моим миллиону у которого на данный момент 9327 атаки э, хочу заметить это 4 глава или 3 даже о, вот с такими вот снарягами. Пока что я убрал защиту. Почему я убрал защиту? Потому что у меня нет нет шарика. Нет шарика. Ну и в принципе особо пока что не заморачивался с этим. Мне 4000 защиты хватит до 10 главы включительно. Однозначно. А дальше уже буду добавлять. Также у меня здесь появился Хендриксон. Хендриксон. Один мой, из моих фаворитных персонажей на данный момент в моей команде. Почему? Потому что он достаточно много дает профита. У него АУЕ дамаг. У него АОЕ дамаг. И он очень неплохо фармит. Очень непло неплохо фармит. Помогает мне фармить. Ну и плюс он вешает кучу дебафов, которые дополнительный урон вешают. Это круто. А я решил не качать уже, почему? Потому что у меня есть демон Мелиодус, и на данный момент мне зеленых дамагеров э, выше крыши. Хоук, Кинг, э, в принципе сам демон Мелиодус, плюс еще Эллен и наш Хендриксон. Мне пока хватает, поэтому я решил пока сэкономить ресурсы, и вот верхний квадратик, вот этот вот, ну не совсем квадратик, прямоугольничек, я буду их раскачивать. Следующим персонажем после этих всех я буду качать, естественно, ее. Она очень сильный персонаж, она очень сильный саппорт. И, естественно, я ее буду качать дальше. Всех остальных персонажей потом посмотрим по ресурсам. Давайте, в принципе, разберемся еще, что у меня творится на аккаунте. Ну, на аккаунте у меня следующее. По ресурсам. По ресурсам у меня уже почти 300 штук наковален. Круто. У меня уже подготовлено на две ОР шмотки. Камушки. Это круто. Ну, пока недалеко ушел по сюжету, поэтому накопится еще. Плюс у меня еще здесь зафармлено немножечко книжек. Пофармил чутка. И, в принципе, больше ничего. Покачал немного свое снаряжение. Далее, ну, еда немножечко больше у меня по факту здесь особо ничего не прибавилось. Ну, еще снаряга, естественно. То мы еще здесь имеем. Мы имеем следующее. Мы находимся сейчас... Где? Где мы находимся? Это у нас какая глава? Так, чаптер. Чаптер. Давай. Мы находимся в третьей главе. А, то есть, на третьей главе у нас у демона Мелюдоса уже 9000 атаки. Неплохо. Давайте быстренько рашнем до пятой главы. До пятой главы. Что там в пятой главе будет, я не помню. Но, по крайней мере, давайте откроем себе э... сюжетку. Так, давайте закроем. Что мы должны сделать? А так, ладно, давайте вот это завершим. Давайте это завершим. Команду, которую я использую, следующая выглядит. В принципе, давайте я снарягу поставлю. По-моему, снаряги нет. Нет, стоит. Значит, я поставил правильно снарягом. Давайте ка я ему пробуду делать. Точняк. Я забыл, что здесь можно пробужденьки уже давать ему. Пока дальше не пойдет. Пока дальше не пойдет. Давайте быстренько пройдем то, что мы можем пройти, то, что мы можем пройти. Но в этой серии мы много ничего особо проходить не будем. Я планирую создать стрим, где я буду играть, проходить сюжетку до хотя бы 10 главы. Хотя бы до 10 главы. И потом уже будем разбираться с тем, что у нас, да как будет происходить. Почему я хочу сделать именно стрим? Потому что видосиков будет в таком случае очень много монтироваться. Смотреть это будет нудно, как я прохожу, извините, имповыми персонажами. <смех> Третью, 4 5 главу. Это, извините, это издевательство полное. А так я быстренько рашну до хотя бы 6-10 ну, глава в этом промежутке за стрим. И будет уже круто. Будет уже круто. Почему? Потому что я считаю, что... Ну вот смотреть, как я прохожу вот... Легкие деревни, ну как-то не особо, не ахти, не вдушевляет, не воодушевляет. Поэтому э, вступайте в дискорд сервер, ссылочка в описании, я там напишу э, в ближайшее время, когда я собираюсь делать стримчанский по какой-то игре, и в том числе там будет уведомление о том, что будет стримчик по The 7 Deadly так что вступайте, ссылочка в описании. Как вы видите, проблем никаких вообще нет. Здесь я уже настолько, знаете, был мемчик такой, когда персонаж ваш 99 уровня максимальной прокачки приходит на, на стартовую локацию. Вот тут то же самое. У нас уже перекачанные персонажи приходят к обычным мобикам. И такие, ну чё, или к боссам, к тем же самым. Приходите такие, здравствуйте с ним. А мы тут это повеселиться пришли. Ну, выглядит, за всем dd Sims, в принципе, даже в первой главе есть этапы, которые вы должны будете проходить с достаточно высоким быка. Там от 90 тысяч, по-моему. Но все равно, все равно. 100 тысяч это, извините, на японской, аж тем более на глобальной локализации уже давным-давно не... Не новость, не новость. Сейчас вот стартовый аккаунт у меня уже сотню может набрать легко, по факту. Если сейчас начинать будут другие игроки, я думаю, что тоже они однозначно смогут собрать из 80-х -80 уровней себе аккаунт просто бешеный. Все, все зависит от снаряги. Все зависит от снаряги. Так что вот, сейчас вот дойдем до деревеньки, скажу пару интересных моментов, и на этом я видосик сделаю конец. Но следующий видосик, следующий видосик уже будет точно с анонсом, когда у нас будет стрим. Либо же в дискорд сервере я просто уведомлю всех, кто вступит, естественно, в него, уведомлю их, что... Так-то так, то у нас будет стримчик. Так что готовьтесь. Возможно, он даже будет сегодня, я не знаю. Но, скорее всего, сегодня его не будет. Скорее всего, он будет ближе к Рождеству. Может быть, в Рождество даже я сделаю это. Вот как-то так. И таким образом, мы уже дошли до фестиваля. До фестиваля. Э э ПВП. Четвертая глава. Я ж правильно помню, в четвертой главе у нас ПВП. Да вроде, да, вот она. Это башня. Ну, башня не башня, но все же. она, да, этот молот. Поэтому... Поэтому да. Поэтому это она. Ету-оно. -он она же по сюжету Диана просрала, извините, свой меч. Ну, наковальню свою эту долбанную. Я не помню, как он называется. Ее, этот топор. Ммм, топор. Кувалда. Я даже не знаю, как это называется. Это, наверное, все-таки больше кувалдой можно назвать. Хотя вот этим можно и разрубать деревья спокойно. Хотя, в принципе, такого размера <сёк> все что угодно можно разрубать. И камень этот спокойно разрубить. Но в любом случае, скорее всего, можно назвать это все-таки кувалдой. Потому что, с одной стороны, это плоское имеет, а с другой стороны, у нас здесь все-таки остренькое. Но остренькое так нечасто Испо... знаете так это... <смех> я даже не знаю как это назвать молоток для гигантов во молоток для гигантов нормально сойдет сойдет давайте здесь поделимся немножечко повеселимся куда нас здесь заведут куда это мы на бойцовский фестиваль или куда я уж не помню, что у нас здесь. Да, это бойцовский фестиваль. ПВП. Локации. Отлично. Отлично. Ну, давайте немножечко повоим. Ладно. Ладно. Сегодня я добленький. Сегодня у нас чуть-чуть еще поиграем. Хотя планировал я все-таки, конечно, сегодня сделать маленький выпуск. Минут на 15 максимум. Ну, посмотрим, насколько получится. В крайнем случае, обрежу. Странно, здесь э, какие-то кусочки не особо интересны. И читаю я здесь э, ничего, я не знаю японский язык. Поэтому вот так вот. Ну давайте, у нас первым кто должен быть? У нас первым должен быть Мелиудус. А, нет. У нас здесь должен быть полный сброд этих персонажей. Ну давайте. Давайте составим эту команду. Которую они хотят увидеть у нас. Сойдет, наверное. Даже давайте вот... Да вот, просто смотрите. Уже 100 тысяч БК, о чем я говорил. Против 26. Бешеное. Бешеное количество. Тут даже рекомендуемый уровень 45. Без рамки ОРК качество. Так что мы тут это... <смех> имбалансные. М -м -м -м. Сможем ли мы одним ударом просто взять и завершить эту битву? Ну да, мы скорее всего так и сделаем. Вот так вот сделаем. Да, без проблем вообще. Без проблем. Просто обратите внимание на числа, которые у нас высвечиваются под отхилом нашего Мелиудаса просто бешеное количество бешеные так давай тебя давай тебя ну и тебя мы в принципе вторым добьем бум чистый урон 57 тысяч при 9 тысячах атаки то есть 51 тысяча это стартовые цена урона по противникам 20 уровня неплохо неплохо но ну, при условии что у него еще это такая чего у нас здесь пассивка да пассивка гаутер у нас еще дает атаку что у нас по статам по статам у нас 66 процентов крит шанса и 170 170 до да, ну, 176 процентов крит урона вот так Неплохо Или нет. Или да а его знает? Напишите в комментариях. <laughs> Я что-то запутался уже в этих числах. Так, -с. И вот так. -с. В принципе, добьем легко. Я думаю, даже демон Миллиудис просто и все. И, и убьет всех. Да, все так и сделал. Вот так как я и предполагал наносит много урона отхиливается столько же почти при условии что у него пассивка там 15 или 25 процентов дает дополнительно его статом если его бьют или его демонов друзьяшек бьют у него увеличиваются совершенно все показатели совершенно все показатели и, по-моему, у него там до да, 300 тысяч я видел от это просто бешеные циферки бешеные бешеные циферки просто так что ты нам маленький чудик скажешь маленький Хельбрам все-таки его же Хельбрамом зовут да Хельбрам точняк точняк Хельбрам Хотя, ну блин, я даже не знаю. Хельбрам настоящий помер. Но не... А, не в этой главе, не в этой главе. В этой главе мы будем еще сражаться с Хельбрамом. Блин, я уже запутался с этим сюжетом на самом деле. Серьезно. Так, давайте сделаем битву Мелиудаса. Мелиудаса. Она же здесь будет? Ну, предположительно, да. Предположительно, да. Я просто хочу взять и сам быстренько шотнуть всех в его раунде. Ну и на этом закончим. На этом закончим. На этом точно уже завершим всю вот эту вот нашу э, дребедень. Так, давайте сразимся. А, сначала с Матроной надо поговорить. Как я радовался первому снаряжению Вот этому шарику здесь Потом я вспомнил, а точно, за прохождение главы Дают снаряжение Так, ну первая битва у нас с Кинг, кинг здесь В принципе вообще все зарешает Легко ему будет А, точняк, я забыл сказать У меня же аккаунт уже 30 с лишним ранга Это круто Также я в комментарии Либо в описании под видео Скину свой friendly code, Чтобы вы добавили меня в друзья Зачем это нужно? Ну, мне нужно для того, чтобы Коины друзей, во-первых, получать Чтобы можно было их получать Это очень было бы круто Ну и также Когда у меня появятся демоны Чтобы я мог с русскоговорящими поиграть На японской локализации Ну и когда у меня будет о, 10 глава пройдена Откроется гильдия. Возможно, я кому-то из вас вступлю в гильдию. Посмотрим. В зависимости от того, что там у нас, как получится. Так что, добавляйтесь. Или давайте я сейчас его покажу. Давайте я, наверное, сейчас покажу. И покажу его еще по ссылочке. Ага, по ссылочке. Так, отстань. Как посмотреть? Вот здесь посмотреть, я уже забыл. Я уже забыл. По-моему, вот эти циферки. Наверное, да. Короче, что-то вот из этого, из этого, является моим френдли кодом. А, или нет, или да. Какая из них является моим френдли кодом? Ну да, в принципе, вот он. Получается, вот эти циферки, начиная с двойки, заканчивая четверкой, это мой френдли код. Заметьте его, добавляйтесь, добавлю, добавлю, и будем играть, будем играть вместе. Вот демон Меллиодос, давай разноси Шотни своим ударом, и на этом мы видосик закончим. На этом мы видосик закончим. Тридцать тысячи, нормально. М идет бум бум второй рейтинг умение 45 тысяч неплохо неплохо ну что ж всем спасибо за просмотр на этом у нас сегодняшний видеоролик заканчивается было приятно с вами повидаться после нового года жду жду ну да короче жду вас в следующем видеоролике с вами был как всегда я макс Следите за новостями. До новых встреч!